Меня зовут Влада Недок, я являюсь директором программ женской организации «Проект Кешер». И сегодня я хочу поговорить о важной проблеме гендерного неравенства по отношению к девушкам и женщинам. Проблеме, которая касается меня лично, как матери. Когда моя дочь во время тренировки обижает и бьют мальчишки. Но самое страшное в этой ситуации, что их родители бездействуют. Они отводят глаза и ничего не замечают. Я хочу, чтобы моя дочь росла в мире, где никогда ни один мужчина не позволит ее обидеть. Сегодня каждая четвертая женщина на планете подвергается насилию. 35% женщин в мире подвергается сексуальному насилию. Домашнее насилие – это проблема, которая, с одной стороны, связана с гендерной дискриминацией, с другой стороны, связана с тем, что мы живем, растем в мужском мире по мужским правилам. Что необходимо для того, чтобы это прекратить? что может изменить ситуацию, что могу сделать я, что может сделать группа женщин. Компания «16 дней против насилия», которая ежегодно проходит с 25 ноября по 10 декабря. Компания, которая привлекает внимание к этой проблеме, которая объединяет усилия тысячи людей, которая помогает изменить стереотипы и те стандарты, в которых мы живем. Волонтеры и сотрудники проекта «Кешер» Женско-еврейской организации уже активно включились в подготовку компании. Стань частью этого важного процесса. Присоединяйся к нашим инициативам. Начни себя, со своего круга, со своих детей, сыновей, мужей.